Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 12 вариант из сборника Ященко ЕГЭшного, который содержит 36 вариантов и 2022 года. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлеса. Давайте посмотрим первое задание. Необходимо найти корень уравнения. Что мы здесь видим? Числители данных дробей они одинаковые, соответственно можно смело сразу приравнивать знаменатели. То есть 5х-14... Равно 4x минус 3. Ну, конечно, по-хорошему бы писать себе, что они не равны нулю при этом. А то вдруг они будут равны, когда равны нулю. Иксы а переносим в одну сторону, без иксов в другую. Получаем x равно минус 3 плюс 14. Это 11. То есть, ответ у нас уже есть. Давайте дальше. Всего в группе туристов 21 человек. В том числе Женя и Саша. Группа случайным образом делит на 3 подгруппы по 7 человек. И... Найдите вероятность того, что Женя и Саша окажутся в одном микроавтобусе. На самом деле считается достаточно легко. У вас 7 человек в группе. Предположим, что Женя находится уже в какой-либо группе. Соответственно, свободных мест в группе остается 6. А людей, которые могут занять это место, остается 20. Ну, потому что было 21, ну, там, Женю или Сашу мы уже не считаем, кто уже занял. И, соответственно, вероятность попадания второго туда же девочки мальчика непонятно, потому что имена могут трактоваться и так, и так. Это 6,20, что в свою очередь равно 0,3. Вот ответ. В третьем у нас дан треугольник ABC, он равнобедренный. Высота CH равна 6, необходимо, ну, а C еще давно 8. Необходимо найти синус угла ACB. Так как треугольник равнобедренный, то угол ACB... И угол BAC, а, они равны между собой. То есть мы можем рассматривать спокойно синус угла BAC. А, При этом достаточно посмотреть на прямоугольный треугольник HAC. А, и в нем синус угла A а вычисляется как отношение CH к AC. А, то есть противолежащего катета это Это 6 к 8 или 0,75. Ответ есть. В четвертом необходимо найти значение выражения. В чем смысл? Необходимо привести логарифмы к одинаковому основанию, во-первых. Во-вторых, логарифмируемое выражение тоже сделать одинаковым. Ну, что есть? 32. 32 это 2 в пятой степени. 9 это 3 в квадрате. 0,5 это 2 в минус первой степени. 27 это 3 в третьей. То есть мы с вами получаем логарифм 2 в степени 5. По основанию 3 в степени 2. Деленный на логарифм. 2 в степени минус 1. По основанию 3 в степени 3. По свойству логарифма. Это число выносится за знак логарифма. Как умножение. Это как обратное число умножения. То есть как деление по-русски. Получается 5 вторых. Логарифм 2 по основанию 3. И делится он на минус 1 третье. Логарифм 2 по основанию 3. Естественно логарифмы. Сокращаются. И получается, необходимо посчитать 5 вторых деленное на минус 1 третью. Ну, естественно, мы переворачиваем вторую, делаем умножение. И получается минус 15 вторых. Что в свою очередь дает минус 7,5. Так, записали минус 7,5. В пятом правильная треугольная призма дана. Все ребра равны 2. Найдите угол между прямыми BB1 и, соответственно, АС1. Ну, давайте накидаем правильную треугольную призму. Пусть будет так, пусть будет так и вот так. Ну, соответственно, вот, вот и вот. Что надо понимать? Во-первых, правильно. То есть, основание основании лежит равносторонний треугольник. Во-вторых, боковые ребра перпендикулярны плоскостям оснований. То есть, сделали обозначение. Смотрим, нам необходимо BB1, вот переднее ребро, и, соответственно, AC1. Очень неудачно я нарисовал, в плане того, что AC1 сейчас может слиться. Ну, в общем, ладно, мы нарисовали AC1. В чем смысл? У вас CC1, например, она параллельна BB1. То есть, можно рассматривать как угол между AC1 уже и CC1. Естественно, это угол AC1C. Вот его мы с вами будем искать. Все ребра у нас равны двум, То есть здесь 2, здесь 2. Если посмотреть на треугольник АС1С, у нас угол С в нем будет прямой. Потому что, опять же, у нас правильная треугольная призма. Соответственно, прямоугольный треугольник, при этом у него АС и СС1 равны. То есть мало того, что он прямоугольный, он еще и равнобедренный. А в прямоугольном равнобедренном треугольнике острые углы будут по 45 градусов. Записали. В шестом на рисунке изображен график функции, определенной на интервале от минус 5 до 9. Необходимо найти количество решений уравнения. Производная равна нулю от минуса 2 до 8. Всегда смотрите, откуда до куда, потому что можно немножечко ошибиться. Производная у нас равна нулю. Это там, где касательная будет параллельна оси ОХ. Соответственно, точки минимума максимума. Вот раз, вот 2, вот 3, вот 4. ну, соответственно... 5, 6 и вот это тоже входит. Всего получается 7 штучек. Записали. В седьмом задании автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением 6500 км в час квадрат. Скорость вычисляется по формуле. L пройденный путь тут в километрах. Необходимо найти сколько километров пройдет автомобиль, если разгонится до 130 км в час. Самый простой вариант сразу же подставить. То есть 130 будет равно 2L умноженное на 6500. Обе части возведем в квадрат. То есть получается у нас 130 умноженное на 130. То же самое, что 2 умноженное на 6500 и умноженное на L. Естественно, для того, чтобы выразить L, мы сразу можем поделить обе части на 2 на 6500. Обычно не стоит сразу все перемножать, потому что... Зачем умножать, если можно сократить? Ну, Во-первых, нолики уходят. Во-вторых, 13,65 на 13 прекрасно сокращается, остается 5. То есть будет 13 и делить на 10. Ну а 13 делить на 10 это 1,3 естественно, километра. Ответ необходимо дать в километрах, поэтому переводить ничего не будем. Дальше. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 416 километров. После стоянки отправляется обратно. Найдите скорость течения, если скорость теплохода 21 км в час в неподвижной воде. Стоянка 8 часов и возвращается через 50 часов. Что нужно понимать? Во-первых, стоянка не учитывается как время движения. Вот У вас есть 50 часов и 8. соответственно Двигался он только 42 часа. Если мы возьмем за x скорость течения реки, то время движения по течению это 460, о, 416, простите. Говорю одно, пишу другое. Это, конечно, я умею. На 21 плюс х. То есть по течению у нас скорость складывается. Собственно, и скорость течения. Время движения против течения 416 на 21 минус х. И в сумме вот это будет у нас 42. Вот, в принципе, наше уравнение. Что мы можем сделать? Ну, Можно сократить на два обе части. То есть здесь останется 21. Здесь у нас останется 208, здесь останется 208. Дальше придется приводить к общему знаменателю. То есть 208 на 21 минус 208х плюс 208 на 21 плюс 208х. И равно все это хозяйство 21... На, соответственно, опять 21, да? Ну ладно, 21 в квадрате минус x в квадрате. Что мы видим? Ну, во-первых, здесь взаимоуничтожается. А, Во-вторых, можно это записать как 208 на 21 на 2 равно 21. Так, смотрите, на 21, естественно, мы сможем все это хозяйство сократить. То есть у нас 21, 21 в квадрате минус x в квадрате. Сокращаем и остается у нас 208 на 2 это 416 равно 21 в квадрате это 441 минус х в квадрате. Ну, естественно в таком случае х квадрате равно 25. Х равно плюс-минус 5. При данной интерпретации условия у нас скорость отрицательной быть не может. Соответственно в ответ уйдет 5 км в час. Вообще конечно скорость отрицательной быть может, меня уже поправили несколько раз, вынужден да, признать, что физики право. Это векторная величина, поэтому скорость отрицательной быть может. Но в нашей интерпретации нет, она быть не может. Дальше. На рисунке изображены графики двух линейных функций. Найдите ординату точку, точки пересечения. То есть нам надо координату y. Что мы можем сделать? Вообще уравнение линейной функции в общем виде записывается как y равно kx плюс b. k и b это числовые коэффициенты. Дальше что мы можем сделать? Мы можем просто задать, вот там даже жирным выделенные точки, то есть координаты их. Что у нас будет? У нас вот здесь, например, точка А. Она идет с координатами минус 1, минус 5. Вот здесь у нас пусть будет точка B. Она идет с координатами 1, 2. Соответственно, прямая, которая проходит через эти координаты, можно сразу подставлять вместо x, y. И получаем... Минус 5 равно минус 1k плюс b. Это вот координаты точки а поставили. Ну и соответственно 2 равно 1 на k плюс b. Давайте вот b1, k1 возьмем, чтобы не путаться. Естественно, можно сразу сложить оба этих уравнения, потому что коэффициент у x одинаковый по модулю, разный по знаку. То есть получается минус 5 плюс 2 это соответственно 3. Дальше, то есть 3 будет равно 2b1. Отсюда b1 равно полутора. Только здесь будет минус 3. Конечно же, минус полутора. Ну и подставить, например, вот сюда. Получается минус 5 равно минус k минус полтора. Отсюда k1 получается равен 3,5. То есть первая у нас прямая задается как 3,5х минус 1,5. Аналогичным образом вторую. То есть у нас есть точка С. Например, вот здесь c идет. У нее координаты 1,4. И точка D у нее координаты получается 5, минус 2. Также делаем абсолютно. Подставляем. То есть получается 4 равно x. О, только не x, простите, конечно же, а коэффициент k у нас. Х мы подставляем. То есть k2 плюс b и минус 2 равно 5k2 плюс b2 что сделаем ну тут коэффициент у b2 получается одинаковый поэтому спокойно например из первого уравнения вычитаем второе то есть 4 минус минус 2 это будет 6 равно минус 4k ну естественно то есть k2 k2 у нас в таком случае Равно 6. Делить на минус 4 это минус 1,5. Но опять же подставить 4 равно минус 1,5 плюс b2, отсюда b второе будет соответственно 5,5. То есть второе у нас выглядит давайте. y1, y2. Это минус 1,5 х. Плюс пять с половиной. В принципе, все. То есть, имея два вот этих уравнения наших прямых, мы спокойно можем решить систему. То есть, будет три с половиной х минус полтора равно минус полтора х плюс пять с половиной. Соответственно, 5 х равно семи x равно 1,4. Ну и дальше подставляем куда вам угодно. Хотите сюда, хотите в первое, хотите во второе. Давайте подставим в первое. То есть y будет равно 3,5 на 1,4 и минус 1,5. В данном случае у нас получается 4,9 минус 1,5. Это 3,4. Вот в принципе все решение. Достаточно большое, но в принципе не тяжелое. В десятом задании в группе туристов 15 человек, в том числе три друга Юра, Боря и Егор. Группу случайным образом разбивают на три равные подгруппы. Найдите вероятность того, что все трое окажутся в разных подгруппах. Ответ округлите до сотых. Ну, смотрите, что надо понимать. Вот, предположим, у вас первая, вторая, третья подгруппа. Что мы можем сказать? Они могут располагаться, например, там. Юра, боря, Егор. Естественно, могут Юра, Егор, там боря. Таких комбинаций у вас будет всего 6 штук. Посчитать, конечно, можете просто расставлять, можете прикинуть, что количество комбинаций расстановок друг относительно друга n предметов это n-факториал. То есть у нас три человека, поэтому 1 на 2 на 3 это 6 штучек. Ну и давайте считать. Что получается? Вот вероятность того, что Юра займет место в какой-то группе. В группе 5 свободных мест. Всего претендует 15 человек. Поэтому 5 пятнадцатых, что Юра попадает в какую-то группу. Теперь Боря должен попасть в другую группу. Там тоже 5 свободных мест на данный момент. И соответственно людей, правда, уже без Юра 14 человек. Аналогично Егор. В третьей группе пока тоже 5 свободных, соответственно, 5 13 что туда попадет наш, получается, Егор. Вот это вероятность события, ну вот как одного из таких. Таких событий у нас 6, поэтому умножаем результат на 6. Что получается? Здесь 3, 2, 7. То есть в результате будет 25 девяносто первых. Что, в свою очередь, приблизительно равно 0,274. Округлить надо до сотых, то есть 0,27. Записали. Дальше. Найдите точку максимума функции, принадлежащую промежутку. Что у нас получается? Естественно, необходимо найти производную. Причем учитываем, что вот здесь идет производное произведение. То есть, идет производная первой функции, это 5х-6 или 5 Умноженная на вторую функцию, плюс производная второй функции, то есть это производная косинус х, это минус синус х. Умноженная на первую функцию, производная минус 5 синус х, это минус 5 косинус х, ну, производная минус 8, 0. И приравниваем к нулю. Естественно, взаимоуничтожается. То есть фактически у нас минус синус х на 5х минус 6 должно быть равно 0. Чертим прямую. Что у нас выходит? Фактически, у нас синус х равен 0 в точках вида получается πn. Причем бесконечное количество точек, но нам надо с учетом того, что от 0 до π на 2 мы смотрим, только ближайшие, то есть 0 точечка и π. То есть это когда n равно 0 и n равно 1. Дальше, 5х-6 равно 0, если x равен 1,2. С учетом того, что я, соответственно, сказал, пин записал единицу. С учетом того, что пи это 3,14, то 1,2 будет где-то между ними. Теперь смотрите, наша функция 5х-6, она меняет знаки фактически вот на таких промежутках. То есть здесь она положительная, здесь она отрицательная. Косинус х меняет знаки вот таким вот макаром. Ой, синус х. но у нас, во-первых, минус синус х, соответственно, вот здесь она отрицательная. Так, даже не так. Да, вот здесь оно отрицательное, здесь положительное. Все так. А у нас с вами идет произведение данных функций. Давно не записывал, немножко медленно разговаривал. Плюс на плюс дает плюс, соответственно минус, плюс, минус. Поэтому вот эта точка минимума, эта точка максимума, эта точка минимума. Нам с вами необходимо найти точку максимума от 0 до π на 2. Ну, π на 2, естественно, больше, чем 1,2, потому что это 3,14 делить на 2. Как раз вот она и получается, точка максимума. Записали. Хорошо. Далее. Решите уравнение. Что мы здесь с вами можем, в принципе, сделать? Во-первых, воспользоваться формулой приведения. То есть 3π на 2, оно у нас располагается на вертикальной оси. Поэтому на первый вопрос, меняется ли косинус на синус, мы головой по вертикали провели. Мы не болгары, когда мы по вертикали головой проводим, мы говорим да. Следовательно, косинус на синус поменяется. Второй вопрос, если вы к 3π на 2 прибавите х, считается, что х это угол первой четверти, хоть там миллион х, без разницы то вы попадаете в четвертую четверть. В четвертой четверти первоначальная функция, то есть косинус, она у нас положительная. Поэтому минус дополнительный появляться не будет. И соответственно мы получим уравнение косинус 2х минус корень из двух синус х минус 1 равно 0. Естественно, косинус двойного угла мы можем разложить, используя формулу. Причем их три интерпретации. Мы возьмем ту, в которой используется только синус. Потому что вот у нас здесь есть синус. То есть это единица минус 2 синус квадрат x, Ну и остальное мы дописываем. Естественно, единицы уничтожаются. Выносим сразу минус синус х за скобки. Остается... 2 sin x плюс корень из 2 равно 0. Произведение равно 0, когда хотя бы один из множителей равен 0. Соответственно, синус х равен 0, и sin x равен минус корень из 2 делить на 2. В первом случае мы получаем множество точек вида pn, где n принадлежит z. А во втором случае мы получаем. Ну, давайте запишем в стандартном виде минус π на 4 плюс 2πm. И, соответственно, минус 3π на 4 плюс 2πl. Соответственно, m принадлежит z, l принадлежит z. Вот ответы у нас на пункт А. Теперь, касаясь пункта б С помощью единичной окружности мы отберем корни, принадлежащие отрезку. То есть чертим единичную окружность. Давайте так. По 4 клетки возьмем. 3 у нас с вами будет радиус наш. Так, 1, 2, 3, 4. Единица, единица. 0 y. Отмечаем наш отрезок от 3π на 2 до 3π. Так, 3π на 2 располагается вот здесь. Записали. π располагается вот здесь. Обозначаем 3π. Нашу дугу, то есть наша дуга будет идти вот таким макаром. Теперь отмечаем те из корней, которые принадлежат данному отрезку. Pn это вот здесь корешочек. И вот здесь корешочек. То есть сразу 1, 2. Дальше минус π на 4. Плюс 2 pm это вот здесь корешочек. А вот минус 3 π на 4, он не попадает, он был бы вот здесь. Все, давайте искать. В первом случае все, в принципе, очевидно. Если здесь 3π, то вот здесь у вас будет на π меньше, то есть 2π. Со вторым тоже все очевидно, это прям 3π. С третьим чуть-чуть посложнее. Мы из двух π возвращаемся сюда, то есть идем по часовой стрелке. Когда мы идем по окружности, по часовой стрелке мы вычитаем. Вычитаем вот эту дугу. Эта дуга равна π на 4. Соответственно, будет так... Говорил 2π, пишу 3π. То есть 2π минус π на 4, что в свою очередь составляет 7π на 4. Вот ответы на пункт B. Давайте дальше глянем. В основании четырехугольной пирамиды лежит прямоугольник. Так, стороны 8 и 6, длины боковых ребер известны. Докажите, что SA высота. Найдите угол между прямыми SC и, соответственно, BD. Хорошо. Давайте накидаем данную четырехугольную пирамиду. То есть в основании у нас лежит прямоугольник. Пусть лежит. Чего его трогать-то? Так, SA будет как-то вот так. То есть вот здесь точка A, здесь точка S. Ну и дочерчиваем. Пусть здесь А, B, C, D. Что известно? А, B 8. А, 6, SD, корень из... Так, простите, не туда. SD, соответственно, вот здесь, корень из 57. SA, корень из 21. SB, корень из 85. Что можно сразу заметить? Во-первых, если рассмотреть треугольник SAB, то в нем будет... Выполняется равенство SB в квадрате равно SA в квадрате плюс AB в квадрате. То есть, подставьте, выполнится. Соответственно, угол SAB прямой. Если посмотреть на треугольник SAD, в нем также выполнится теорема Пифагора. То есть, SA в квадрате плюс AD в квадрате. То есть, 21 и 36 как раз дадут SD в квадрате. Значит... Угол SAD 90. Мы получили, что прямая SA перпендикулярна двум пересекающимся прямым в данном случае AB и AD в плоскости ABC. Следовательно, она перпендикулярна плоскости, то есть можно сказать, что SA перпендикулярна плоскости ABC. Значит, SA это наша высота пирамиды. Записали. Теперь по пункту B необходимо найти угол. Что мы сделаем? Ну, во-первых, BD надо провести. Во-вторых, проведем AC. То есть мы получаем, что AC и BD пересекаются в точке O, причем O это точка пересечения диагоналей прямоугольника. Следовательно, отрезок AO и OC будут равны, то есть AO равен OC. Если мы возьмем и проведем из точки O прямую параллельную SC. Например, К здесь будет, то можно сказать, что ОК, OK, так как она параллельна СС по построению, и АО равно ОС, то ОК OK это средняя линия треугольника САС. При этом, соответственно, ОК OK будет равна половине от СС. Ну и естественно, так как она параллельна, то искомый угол, который мы можем искать, это угол между прямой ОК и ДБ. Вот это и будем искать с вами. Хорошо, как это можно найти? Естественно, нам понадобится сначала найти SC. То есть находим АС по теореме Пифагора, это 8 в квадрате. Плюс 6 в квадрате, то есть 10. В таком случае СС это будет СА в квадрате плюс АС в квадрате. То есть корень из получается 121. Естественно, тогда ОК OK у нас будет корень из 121 делить на 2. Так, хорошо. Один угол есть. При этом ОБ можно тоже сказать, что это половина от ДБ. А так как диагонали в прямоугольнике одинаковые, то и, соответственно, половина от АС. То есть 5. То есть мы с вами получили, что здесь 5, а это 121 под корнем делить на 2. Хорошо. Таки да. Ага, ОК можно написать даже попроще, то есть корень из 121 это все-таки 11, то есть 5,5. Ну и осталось КБ найти. Что получается у нас? Если рассмотреть треугольник АКБ, то КБ это будет АК, то есть половина от СА в квадрате, это 21,4. Ну и плюс АБ в квадрате, то есть плюс 64. К общему знаменателю придется приводить, то есть это сколько там, 240, 216, 256 плюс 21. Это корень из 277 аж и делить на 2. Ну а дальше достаточно найти косинус угла КОБ. Причем используя теорему косинусов, да, мы находим именно угол КОБ. А если мы в числителе поставим модуль, то мы найдем острый угол при пересечении прямых КО и ОБ, потому что если модуль не поставим, там может получиться тупой угол. Но дело в том, что у смежных углов косинусы они разные по знаку, а при пересечении двух прямых всегда берется острый. Это надо быть очень внимательным. Тогда, если рассмотреть треугольник КОБ, то косинус угла между прямой КО и, соответственно, ДБ будет вычисляться как КО в квадрате, то есть 121 четвертая, плюс ОБ в квадрате, то есть плюс 25, минус КБ в квадрате, то есть это 277 делить на 4. И по модулю именно вот этот модуль делает нам нахождение угла на удвоенное произведение КО и, соответственно, ОБ. Дальше приходится точку врубать арифметику, там получается 56 четвертых делить. На 55. Что в свою очередь дает 14,55. Но в таком случае сам угол между прямой SC и ДБ будет равняться арк косинусу этого числа. То есть арк косинус 14,55. Хорошо. Дальше. Решите неравенство. Что у нас здесь есть? Во-первых. Надо понимать, что вот это, это полный квадрат. То есть это x плюс 3 в квадрате. Если мы будем вот этот квадрат выносить за знак логарифма, то внутри в обязательном порядке останется модуль. То есть мы с вами получим 2 логарифм модуль x плюс 3 по основанию 3. Это первый момент. Второй момент. У нас есть с вами минус х, минус 3. То есть мы можем написать, что решение неравенства определено при минус х, минус 3 больше нуля. Соответственно, наш х должен быть равен меньше минуса 3. И давайте какую-нибудь звездочку себе поставим. Что тогда получается? Кстати, 243 это 3 в пятой. И мы также эту пятерку, естественно, вынесем за знак логарифм и здесь получим деление. То есть будет x в квадрате делить на 5. Логарифм минус x минус 3 по основанию 3. Минус 2 логарифм модуль x плюс 3 по основанию 3 больше либо равен нулю. Что дальше? У нас с вами модуль. Модуль, естественно, раскрывается с учетом знака подмодульного выражения. Но так как у нас с вами x меньше минуса 3, то подмодульное выражение раскрывается однозначно с отрицательным знаком. То есть мы получаем с вами, что минус x минус 3 должно быть больше нуля. В таком случае логарифм минус x минус 3 по основанию 3 можно вынести. То есть я к чему? То есть Вот здесь сразу получится именно логарифм. Минус x, минус 3 по основанию 3. Он одинаковый, мы его выносим. То есть x в квадрате делить на 5, минус 2, больше либо равно 0. То есть вот мы с вами получили систему. Естественно, в первом случае уже посчитали. А во втором случае логарифм, если он является множителем, и справа в неравенстве 0, мы можем разложить, используя клевую вещь. Что логарифм а по основанию b при наличии области Определение, то есть неравенство, соответственно, мы можем расписать как а минус 1, b минус 1. В таком случае мы получаем минус х минус 3 минус 1, то есть минус 4. 3 минус 1, но это можно не писать, потому что 3 минус 1 это 2, а мы все равно будем делить на 2, и знак неравенства не поменяется. Ну а тут х в квадрате минус 10. Хорошо. Что дальше? Что дальше? x у нас меньше минус 3 остается. Напишем x плюс 4. Это разложим по разности квадратов. Но так как мы знак все-таки поменяли, то знак неравенства тоже поменяется на противоположный. То есть запишется вот так. А дальше все. Дальше можно чертить прямую, потому что у нас уже разбито на линейные множители. То есть что будет получаться? У нас есть корень из 10. У нас с вами есть минус корень из 10. У нас есть с вами минус 4. И у нас с вами есть минус 3. Касаясь второго неравенства, фактически у нас бы знаки менялись вот таким макаром. При этом x должен быть меньше минус 3. А нам необходимо отрицательное значение. То есть вот это раз, вот это 2. То есть по итогу получаем, что x принадлежит от минус бесконечности до, соответственно, минус 4, от минус корень из 10 до минуса 3. Вот оно все решение. Хорошо. Что дальше? В июле 2022 года планируется взять кредит на 5 лет в размере 220 тысяч рублей. Так, каждый январь долг возрастает на r процентов. Каждого необходима одним платежом часть долга. Долг остается равным 3 года. Потом выплаты одинаковые. И долг полностью погашен. Надо найти R. Что мы с вами будем делать? Во-первых, первые три года. Вот смотрите. Долг остается 220. То есть у вас начислили проценты. Вы их отдали. И долг не изменился. То есть, значит первые три платежа. три платежа. Они у нас будут по... R делить на 100 умноженное на 220 тысяч рублей. Но ну, это в принципе логично, потому что у вас R процентов от 220 тысяч. Дальше. Остальные 2, потому что у вас за 2 года выплачиваются равными остальные 2 по, давайте, x тысяч рублей. Распишем, как у нас менялась сумма долга в 1926 и 1927 годах. Вот смотрите, у вас было 220 тысяч. На них начисляется процент. То есть сумма долга с учетом процента становится R на 100 на 220. 220 можно вынести. Получается единица плюс R на 100. И делается платеж. То есть у вас 220 1 плюс r на 100 выплачивается x. И вот у вас долг переходит на второй год. То есть это у нас как менялось в 2026. Теперь 2027. То есть у вас есть долг 221 плюс r на 100 минус x. На него начисляется процент. Ну, мы поняли, что сумма с учетом процента это фактически сумма умноженная на 1 плюс r на 100. То есть, это будет 220 на 1 плюс r на 100. Минус x на 1 плюс r на 100. Делается вторая выплата и все. И вы ничего не должны банку. То есть, вот мы получили уравнение. Что здесь, в принципе, можно сделать? Ну, Во-первых, отсюда у нас получается 2,2 r. Наши платежи. Во-вторых, что мы можем сделать... Вот здесь. Мы можем раскрыть скобки и сгруппировать. То есть написать как 220 на 1 плюс r на 100 в квадрате минус x 1 плюс r на 100 плюс 1 равно 0. И в таком случае наш x платеж это будет 220 на 1 плюс r на 100 в квадрате. И делить на 2 плюс r на 100. Вот, в принципе, что у нас с вами получается. При этом нам говорят, что общая сумма выплат 420. То есть, 3 ваших платежа по 2,2r плюс 2 платежа по x составляет 420. Отсюда не тяжело найти x. Это у нас будет 210 минус 3,3r. Вот ваше одно уравнение. Вот ваше второе уравнение. Естественно, мы можем их скомпоновать. И что тогда у нас с вами получится? Получится, что 210 минус 3,3r. Ну Давайте все-таки здесь умножение оставим. То есть 2 плюс r на 100. И равно все это 220 на 1 плюс r на 100 в квадрате. Ну а дальше начинается самый геморрой. Давайте сделаем замену. Пусть у нас r на 100 равно а. Тогда мы получаем 210 минус 330 а на соответственно 2 плюс а. Равно 220 на 1 плюс А в квадрате. Дальше придется раскрывать скобки, приводить подобные. То есть страдать большим количеством геморроя. Единственное, вы можете обе части сократить на 10. То есть, грубо говоря, вот из этого 10 вынесите. И здесь поделится. Это единственное, что вам упростит. Когда вы раскроете скобки и приведете подобные, у вас останется 55 А в квадрате плюс... 89а и соответственно минус 20 равно 0 ну а тут что тут дискриминант то есть 89 в квадрате плюс так 55 на 80 что в свою очередь дает 1200 321 тысяч 12 конечно же 321 ну вот смотрите, у вас 11 на 11 это 121, соответственно 110 на 110 это 12100, а тут как раз больше. При этом оканчивается на единицу, а единицу в конце дает только умножение 1 на 1 или 9 на 9. То есть это либо 111, либо 119. Ну если посчитать, это будет 111. Все в принципе значит а у нас равно минус 89 плюс минус 111 и соответственно делить на 110. То есть мы рассматриваем только положительное значение, это 22 на 110 или 2 десятых. То есть 2 десятых у нас равно r на 100. Отсюда получается, что r равно 20 процентам, конечно же. Вот, в принципе, все решение. Хорошо, дальше. Две окружности разных радиусов касаются внешним образом в точке c. Вершины А и b равнобедренного. Прямоугольного треугольника АВС с прямым углом С лежат на меньшей и большей окружностях. Соответственно, прямая АС вторично пересекает большую окружность в точке Е. E, а прямая BC вторично пересекает меньшую в точке D. Хорошо. Докажите, что АД и BE параллельны и найдите BC. Ну Давайте накидаем рисунок. Вот, хорошо. Вот, раз. Опа. И вторая окружность там я не знаю, пусть будет центр здесь, здесь, соответственно здесь. Чем больше, тем кривее я нарисую. И вот наша вторая окружность. Пусть здесь будет центр О, здесь центр О1. Нам надо доказать, что AD и BE параллельны. Ну давайте сразу их проведем как нибудь параллельно, типа так и задумано. Так, здесь АД, здесь БЕ, как раз у нас треугольник А, С равнобедренный, не совсем, конечно, равнобедренный, но ладно, пусть будет так, как раз вот, раз, два, так, здесь понадобится вот такая вот штучка. Здесь понадобится вот такая вот штучка. И здесь будет наше С. Хорошо. Что мы с вами здесь можем сказать? Так, кстати, да, вот он равнобедренный у нас получается. Ну, во-первых, угол ACD, а, так же как и угол BCE, они будут по 90 градусов, потому что они смежные с углом в 90 градусов по условию. В таком случае... АД и БЕ диаметры. Поэтому я их так смело построил как диаметры. Диаметры. В таком случае ОС и СО1 это у нас медианы из прямого угла. Ну, из прямых точнее углов. Они, естественно, как и радиусы равны будут соответственно вот в таком виде, то есть я к чему? То есть, у нас два треугольника равнобедренных получается, то есть здесь и здесь, но при этом угол АСО будет равен как вертикальный углу О1СЕ, а так как треугольники равнобедренные, то вместо АСО мы можем написать ОС. А вместо О1CE, О1 ЕС. E, а это получается у нас на лежащие углы при прямых AD, BE и секущей АЕ, следовательно, так как они равны, то AD и БЕ будут параллельны. Вот, в принципе, доказательство. Теперь касаясь так, радиуса. То здесь у нас корень из 15, здесь у нас 15, да. У нас равнобедренный треугольник. Ну хорошо, в принципе, что мы с вами можем сделать? Давайте мы возьмем угол ACO а, за альфа. То есть вот здесь у вас альфа. В таком случае сразу можно сказать, что угол АОС это 180 минус 2 альфа. Значит здесь тоже альфа. В таком случае угол ВСО 1 это... 90 минус альфа. Ну, в принципе, уже можно сказать, что угол BO1C. BO1C. Это просто 2 альфа. Это, в принципе, из параллельности следовало, так как вот этот у нас уголочек и вот этот уголочек, они являются односторонними при параллельных прямых. Но тут смысл в чем? Тут теорема косинусов. То есть, если рассмотреть треугольник AOC то в нем АС в квадрате, это АО в квадрате плюс ОС в квадрате, то есть, грубо говоря, 15 плюс 15 на их удвоенное произведение минус на косинус 180 минус 2 альфа. Естественно, это будет минус косинус 2 альфа, то есть мы можем записать как 30 плюс 30 косинус 2 альфа. С другой стороны, если посмотреть на треугольник BCO1, то в нем BC в квадрате, это соответственно CO1 в квадрате, то есть 225 плюс O1B, там 225 минус удвоенное произведение их на косинус угла между ними, то есть косинус 2 альфа. То есть Получается 450 минус 450 косинус 2альфа. А треугольник равнобедренный у нас по условию изначально АБЦ, то есть АС и БЦ равны. То есть вы можете написать, что 30 плюс 30 косинус 2альфа, то же самое, что 450 минус 450 косинус 2альфа. Отсюда косинус 2альфа, в принципе, находится достаточно легко и просто и составляет 7 восьмых. Но в таком случае наше BC, так же как и AC, вычисляется как 30 плюс 30 на 7 восьмых. Подкорнем. Я вот сюда просто подставил и все. Что там получается? 30 выносим, 1 восьмых, 15 восьмых, то есть 15 вторых будет. То есть 15 делить на 2 это 7,5. с половиной. Вот в принципе все решение для данного задания. Хорошо. Дальше необходимо найти все значения а, при каждом из которых система имеет ровно два различных решения. Давайте немножко преобразуем. Что у нас выходит? В первом уравнении просто возводим обе части в квадрат, но учитываем, что a минус y в квадрате должно быть больше либо равно нулю. Писать, что а минус x в квадрате больше либо равно нулю, не нужно, потому что если выполнится это условие, то с учетом вот этого равенства Второе условие бы выполнилось автоматически. Хорошо. Во втором случае мы перенесем х квадрате. Так, точнее, 2х. Вот смотрите, это часть формулы полного квадрата. Поэтому прибавим единицу, чтобы она получилась. Ну и вычтем мы же с головы, взяли эту единицу. То же самое сделаем здесь. То есть тоже формула полного квадрата. То есть прибавим 4, вычтем 4. Что в результате получается? Так, давайте вот так доведем здесь а и а взаимоуничтожаются. y в квадрате равно x в квадрате то есть y равно плюс минус x то есть мы получаем y равно x y равно минус x при учете что а минус y в квадрате больше либо равно нулю ну и соответственно x минус 1 в квадрате плюс y минус 2 в квадрате и равно все это хозяйство 5. Ну, а дальше графические методы. То есть начнем с окружности нашей. Вот наша окружность. Так, здесь x, здесь y. Центр окружности имеет координату 1, 2. Ну а радиус на корень из 5, то есть 2 одна клетка. Раз, два, там, три, четыре. Так, 3, 4, 5, 6, смотрите-ка. 7, 8. То есть наша окружность будет выглядеть примерно вот таким вот макаром. y равно x это вот такая вот прямая. y равно минус x это вот такая вот прямая. Что мы с вами видим? Мы видим раз точку пересечения, 2 точку пересечения. Три точки пересечения. Давайте пронумеруем их. Это вот вторая будет. Это, соответственно, первая. Это третья. То есть у первой понятной координаты 0,0. У второй координаты, соответственно, минус 1,1. У третьей координаты, что там получается, 3,3 что ли? Да, 3,3. Теперь смотрите. То есть мы три решения получаем, а нам надо 2. Соответственно, должно одно из точек не попадать вот в это условие. То есть, а минус у квадрате меньше либо равно нулю. То есть, у у вас должен принадлежать промежутку от минус корень из а до корень из а. То есть, это симметричные точки относительно нуля. То есть, грубо говоря, вот берете вы единицу. y должен лежать вот здесь. То есть, эти значения. Но в таком случае у нас... Попадет как раз вот эта точка и вот эта точка. То есть, уже хорошо. Нам надо, чтобы третья не попадала, потому что первая будет всегда попадать. Потому что у вас, грубо говоря, y возьмете двойку, то у вас уже получится вот такой промежуток. Соответственно, чтобы было ровно две точки, должна попасть вторая. А чтобы вторая попала, у вас значение у должно быть в данном случае именно в положительной полуоси больше либо равно единице. А чтобы третье не попало, y должен быть меньше либо равен 3. Поэтому мы и пишем, что y должен принадлежать от 1 включительно до 3 не включительно. Ну а a у нас в квадрат возводится же. Должно принадлежать от единицы, соответственно, и до 9. Вот, в принципе, все решение для данного задания. Хорошо. Так, что у нас в 18? -м? На доске было написано несколько различных натуральных чисел. Числа разбили на три группы, в каждой из которых хотя бы одно число. К каждому числу из первой группы приписали справа цифру 1, к каждому числу из второй 8, а числа из третьей ставили без изменений. Могла ли сумма увеличиться в 4 раза? Что мы с вами сделаем? Ну, распределим, пусть у нас в первой группе x чисел. И сумма этих чисел S1. Аналогично для второй Y-чисел с суммой S2. Ну и соответственно для третьей группы, что у нас там? Z-чисел суммой S3. Что мы можем сказать? Ну, естественно, там надо учесть, что x, y, z это в обязательном порядке больше либо равно единице, натуральное число. Так же как сумма s1, s2, s3 тоже числа натуральные. Что получается? Когда вы прибавляете справа цифру 1, то вы число увеличиваете в 10 раз и прибавляете к нему в разряд единиц, еще единицу, грубо говоря. То есть, в чем смысл? У вас сумма увеличится в 10 раз. И к ней еще прибавится x единиц. Вот для первой если мы возьмем вот x чисел, и каждому мы прибавили единицу. То есть новая сумма их будет 10s1 плюс x единиц. То есть сколько чисел, столько единиц получится. Аналогично для второй. Только там уже восьмерка прибавляется, поэтому y восьмерка добавится. Ну а z ничего не поменялось, то есть s3 как было так и осталось. И должно получиться 4s1. Плюс S2, плюс S3. Хорошо. В таком случае мы ну, можем раскрыть скобки, привести подобные. То есть 6S1, плюс 6S2. Что там у нас будет? S3, мин так. минус 3S3, плюс x, плюс сколько там? 8. Да, плюс получается... Y. Так, вроде ничего не забыл. И должно это все хозяйство быть равно нулю. Ну, поподбираем. Пусть у нас... Так, у нас все на три же делится, да? 16, 17. Так, так, так, так, так. Х у нас, давайте возьмем 4, у... Возьмем единицу. Для чего? Для того, чтобы у нас получилась кратность стройки. Считать, чтобы поменьше было. То есть 6s2 минус 3s3. Ну и соответственно 4 числа. 4 плюс 8 равно 0. В таком случае s3 у нас будет равна 2s1 плюс 2s2 плюс 12 на 3 ну и плюс 4. В таком случае первая группа 4 числа. ну 1, например, 2, 3 и 4. А вторая группа, ну, число 5. И подставим, что у нас с вами получается. Так, здесь сумма будет 10. Здесь сумма будет 5. Следовательно, у нас получается, что 3 должно быть равно 2 на 10. 2 на 5 и плюс 4, то есть 34. То есть мы если берем третью группу, одно число равное 34. Можете проверку сделать, все в принципе выполняется. Теперь пункт B. Та же самая штука, 18 раз увеличится. То есть 10s1 плюс x плюс 10s2 8y плюс 3 3 должно быть 18s1 плюс s2 плюс s3. Опять же, раскроем скобки, приведем подобные. У вас получится x плюс 8y должно равняться 8s1 плюс 8s2 и плюс 17s3. Но надо себе учитывать, что x это количество чисел. Следовательно, x меньше ли равен s1, Аналогично y меньше либо равен s2. И соответственно x плюс 8 y в любом случае будет меньше чем s1 плюс 8s2. А так как s1 и s2 у нас числа в любом случае натуральные, то равенство быть не может. Соответственно здесь будет нет. А в пункте а будет да. Теперь в. Нам необходимо, чтобы сумма чисел в один раз увеличилась, какое наибольшее количество чисел может быть написано на доске. Ну хорошо. Что у нас с вами получается тут? Так, 11 там должно было равняться. Соответственно, 10s1 плюс x плюс 10s2. Плюс 8y плюс s3. Делить на нашу s1 плюс s2 плюс s3 должно быть 11. Ну, можно выделить целую часть. То есть у нас получается с вами так 10 плюс x плюс y. Минус 9s3 делить на s1 плюс s2 плюс s3 это равно 11. Отсюда получается единственное не y, 8y конечно же. x плюс 8y минус 9s3 делить на s1 плюс s2 плюс s3 должно быть равно единице. При этом мы не забываем, что x1 у нас меньше либо равно, чем s1. Соответственно, y тоже меньше либо равно, чем s2. Что это означает? Это значит, что при увеличении нашего знаменателя, вот этой суммы s1, s2, s3, мы будем получать постепенно дробь меньше либо равную единице. Соответственно, нам надо как бы, числитель-то тоже увеличивать. Следовательно, какие у нас рассуждения? S3, естественно, стремится к минимально возможному значению. Потому что оно вычитается элементарно. Соответственно, Z у нас будет равно 1. При этом 8Y, оно, естественно, дает больше прирост, чем просто X. То есть количество чисел. Следовательно, X мы тоже пытаемся сделать минимально возможным. Ну и соответственно y наоборот максимально возможно. Все это сводится к тому рассуждению, что сумма чисел растет быстрее, чем количество чисел. Ну а дальше начинаются бачные подстановки. То есть если x равно z равно 1, причем x это сама единица, z это количество чисел, а там одно число равное двойке, то есть минимально возможные числа. Тогда наша как раз сумма стремится к минимальному значению. Когда? Когда y тоже минимально возможные числа. То есть это арифметическая прогрессия. То есть это числа 3, 4, 5 и так далее. Ну, пусть у нас таких чисел y. Тогда что мы можем сказать? Мы можем расписать сумму n членов арифметической прогрессии. Только в нашем случае не n, а y членов. Потому что y чисел. То есть 2 на 3 плюс 1, потому что у нас натуральные числа, идущие подряд. Соответственно, разность там амортической прогрессии равна единице. 1. y-1 делить на 2 умноженное на y и плюс, соответственно, 20. Даже не так. Пока 20 нет, мы все-таки расписываем именно S2. 20 сейчас появится. Тогда что мы с вами получаем? Если мы с вами вернемся вот к этому равенству, только единственное, обе части умножим на s1, s2 и s3, мы с вами получаем, что x плюс 8y равно s1, но ну, s1 у нас равно единице плюс наше вот это s2, то есть тут там 6 плюс y минус 1, то есть фактически это 5 плюс y на y делить на 2. И плюс э, 10s3. с 3 у нас с вами равно 2, соответственно плюс 20. Отсюда получается, если раскрыть скобки привести подобные, что там на 2 умножим. 2 плюс 16у, соответственно минус 2, минус 5у, минус у в квадрате, ну и минус 40 равно 0. Так, соответственно, у нас остается y в квадрате минус 11y и тут плюс 40 должно быть равно нулю. Ну, естественно, что тогда у нас выходит дискриминант 121 минус 160, ну, меньше нуля, естественно, решения нет. Тогда рассматриваем второй случай, то есть, опять же, x и z у нас по одному числу, только в первой группе число 2, во второй группе число 1. Ну и соответственно то же самое. Один в один роспись. 1 плюс 8у равно уже 2 плюс 5 плюс у делить на 2 умножить на у. Только плюс 10с3, то есть плюс 10. В таком случае получается у в квадрате минус 11у плюс 22 равно 0. Ну и здесь 121 минус 88, 33. Мы не рассматриваем отрицательные значения, сразу говорю. То есть там что будет? 11 плюс-минус корень из 33 делить на 2. Нас интересует число именно с плюсом. То есть там выходит, что y1 ну, приблизительно, с учетом того, что 33 от 5 до 6, то 11 там, плюс 5, соответственно, точнее, 11 минус 6 это 5,5 делить на 2,5. 2 то есть от 2 до 3, а у 2 у нас 11 плюс 5, ага, 8, то есть от 8 до 9. То есть мы уже получили значение, то есть при минимальной возможности, то есть около восьмерки у нас есть, то есть число должно быть меньше 8. У равно... 8. В таком случае количество чисел будет 1 плюс 1 плюс 8. У нас с вами 10 штучек. В чем тут смысл-то? Смысл в том, что на самом деле там идет неравенство. На самом деле там идет вот такая вот штука. То есть здесь больше либо равно должно быть. Больше либо равно. И при решении, соответственно, мы будем получать меньше либо равно. То есть. Здесь число от 2 до 3, здесь от 8 до 9. И, грубо говоря, у нас выходила вот такая вот штука. Поэтому мы брали восьмерку как возможное, то есть наибольшее возможное число. Откуда появляется именно вот этот знак больше либо равно? Смотрите, у нас с вами было по знаку, мы стремились, что s1 плюс s2 плюс s3 свое минимально возможное значение. При этом. У нас S2 оно больше, чем S3, то есть сумма второй группы больше, чем сумма третьей. И больше минимум на единицу, то есть потому что мы брали числа минимально возможные в первой и третьей группе. То есть, грубо говоря, 1, 2, то есть во второй группе даже если одно число было бы, оно было бы 3. При этом у нас желательно было выполнение X1, ну не X1, а X это S1, то есть а Y это S2. То есть количество чисел в сумму, чтобы совпадало. Если мы изначально поставим в равенство, вот у нас с вами получалось x плюс 8 y минус 9s3 там равнялось s1 плюс s2 плюс s3. Если мы туда подставим наши вот эти условия, что мы тогда получаем? Мы получаем, что s1 плюс 8s2 минус s1 там, минус s2 минус 10 с3 это в свою очередь у нас получается 7s 2 минус 10 s 3 но мы уже сказали что s 3 с2 oh, это минимум то есть вот это что с2 больше либо равно чем s 3 плюс 1 то есть мы здесь получаем тогда 7 s 3 плюс 1 минимально возможное значение минус 10 с 3 что в свою очередь дает нам 7 минус 3 S3. А S3 мы брали минимальной единицы или двойкой. То есть это в любом случае больше либо равно нулю. И соответственно наше вот это выражение, когда мы переносим, оно получается больше либо равно. Ну то есть вот здесь будет больше либо равно по-русски. Поэтому оно и появляется вот в этом моменте. ну вот У меня получилось именно такое доказательство. Не знаю, оцените ли вы насколько оно верное. Очень хотел бы в комментариях увидеть, если другое решение где-то находили, ознакомиться было бы неплохо. Очень муторные вот эти именно рассуждения в пункте В. Но, к сожалению, других у меня не получилось. Рад, что вы до отсюда досмотрели, досмотрели. Ну и до новых встреч.